И снова всем welcome, это снова я На этот раз у нас видео пойдет про тайфун На данный момент к нам движется тайфун номер 19 Там какой-то Хасибиг Или Хасибиб, что-то такое там название Точно не помню Но я напишу там в названии видео Говорят, что это будет самый один из самых сильных тайфунов За последние 60 лет за последние 60 лет и достаточно большие разрушения должен он принести поэтому э, многие люди многие люди в японии уже готовятся к нему э, вот как вы видите сейчас идет до сильный дождь и небольшой такой ветер идет как бы с, с порывами э, немного расскажу про то как люди готовятся к тайфуну в японии основной удар и основное направление ветра идет с юга. То есть юг вот с той стороны. Как видно, да, оттуда летят брызги, все, вот э, дождь идет оттуда. И следовательно, если окна выходят на южную сторону, то надо их оклеивать желательно. Ну, как во времена войны, знаете, там вот скотчем, там, крест-накрест, там и по, по периметру, или там что-нибудь приклеивали, газеты, что-то такое. То есть. Многие вот так делают. Кто-то вот закрывает вот ставни, вот как там видно, или же окна, если там есть ну, какие-то знаю занавески или еще что-то. То есть, ну, обычно их прям эти занавески прям к окнам приклеивать, чтобы если вдруг вибрации или сильные порывы ветра, чтобы окна не вылетели, значит, внутрь дома, не разбились как вот видите здесь достаточно много воды уже но ну, сильный дождь идет говорят до полуметра осадков выпадет за сегодня и завтра но ну, за сегодняшнюю ночь то есть это суббота на воскресенье тут соответственно вот заливает уже также как вот я приготовился я сейчас немного расскажу но ну, в первую очередь как вы видите вот уже велосипеды лежат они в любом случае упадут, поэтому смысла э, оставлять их стоячими нет. Поэтому я свои велосипеды, ну и там еще, которые сбоку были, завалил на бок. Э, так будет безопаснее, меньше повреждений, и вот эта вся конструкция, она вместе не, уже не улетит. Если бы велосипед стоял один и где-нибудь там в стороне накрытый чехлом, скорее всего, его бы это... Ну, ветром бы могло сорвать и куда-нибудь в стену ну, вот, например в ту стену или вот об мотоцикл, об скутер ударить в прошлый раз у меня вот э, мой мотоцикл, вот этот синий оффроуд э, который он упал на мой черный соответственно повредил там э, плафон фары пришлось новый заказывать с завода что тоже стоит недешево там плафон стоит порядка 7000 йен поэтому чтобы вот такого больше не произошло я их раздвинул поставил раздельно то есть теперь синий байк стоит вот там привязанный к столбу вот этой крыши а черный так с той стороны и остался но он потяжелее там почти 300 кг там три двести что ли что-то такое Поэтому с ними ча особо не будет. А вот э, синий он 130 кг. И когда ветер был вот с той стороны, ну, точнее, с той, с той стороны ветер был. Северный. Э, соответственно, вот подножка-то она же стоит как бы со стороны ветра. И его наклонил и он упал на мой синий, а, на черный байк. Соответственно, повредил там. И чтобы вот этого не было, я их вот разделил и привязал к столбам, чего и вам советую тоже. Немного о Тайфуне, значит, Тайфун э, движется со скоростью 20 км в час, но это его вот просто скорость перемещения, а скорость ветра в этом Тайфуне сред... это средняя где-то 160-170 км в час, это обычная скорость, и плюс э, в порывах э, дает до 250-260 км в час, Примерно на метр, если переводить, то это 50 метров в секунду. Это простая скорость перемещения. О, вернее, простая скорость ветра, а в порывах дает до 70 метров в секунду. А вот тут новости смотрим мы иногда это онлайн, поэтому вот показывать сейчас, что тут творится, это лайф. вот мы живем в Канагаве, но не в Хаякаве, Нет, другое. Соответственно, если у вас есть что-то на балконе, желательно это убрать, как вот видите, здесь полки уже пустые, кое какие там растения были. И я их убрал внутрь квартиры. У нас на работе стояла небольшая такая пальма во время тайфона номер 16. Так и ей так листья покромсало там, что теперь она до сих пор еще не восстановилась. Там почти все листья поулетали. И из-за этого, то есть, даже вот мелкие растения могут из-за ветра, скажем так, вылететь из земли и повредить другие растения. А большие растения так еще проще вылетают. Поэтому желательно убирать их во, вре во время тайфуна внутрь квартиры. Вот окна все задраены, ставни стоят на южной стороне. Вот южная сторона, я напомню, это вот э, с этой стороны находится вот, вот там. Ну, здесь люди вообще все позакрывали. Я не знаю, конечно, это на, на заря. Вот с той стороны вообще это как бы смысла не было закрывать с северной. Потому что вот видно ведь ветер. Ветер, дождь идет с южной стороны. Ну, скорее всего, когда тайфун пройдет, он уже будет с другой стороны дуть. Посмотрим там. И да, я уже съездил в магазины с утречка. Вот в эту погоду примерно. Пока еще ветер не такой сильный. Э, купил там покушать там соки попить что-нибудь ну то есть нормально некоторые магазины еще работают хотя многие закрыты поэтому если вы скажем так попали в такую ситуацию когда вот объявляется что скоро придет тайфун желательно закупиться заранее но не надо усердствовать как некоторые японцы они скупают вообще там все там хлеб весь купили воду скупили где-то там вообще ничего не осталось на полках в комбине там в некоторых ну так до крайности не надо доходить но даже если здесь будет какой-то катастрофа или еще что-то там воду отключат там на несколько дней но всегда можно съездить в другой город и набрать там воды это не проблема то есть это не то что вот такие прям стихийные бедствия что прям уж на месяц там отключат все Еды, конечно, тоже желательно брать, ну, там, с запасом хотя бы, чтобы на недельку хватило. Обычно я всегда закупаюсь на недельку, на выходных. Вот сейчас ездил, как раз купил. Магазины сегодня работают до 3 часов, потому что Тайфун придет примерно в 3 часа, но ну, начинается такой вот самый пик. Сейчас 2 примерно, то есть еще пока еще работают магазины. Автобусы ходят, но не все. А, некоторые не ходят У нас вот даже а, там где остановки Автобусные положили их Эти автобусные оста остановки Вот эти указатели Уже положили на землю Потому что в любом случае их Тайфоном всех уложит. Пусть хоть нормально лежат не, не повреждены они будут Автобусы здесь уже не ходят Ходят только вот там Ближе к станциям Но скажу так, что поезда Уже многие не ходят, но Поезда вообще одни из самых первых э, перестают ходить. Автобусы еще как-то ездят, а вот поезда уже все. И вот если какой то там стихийное бедствие, тайфун или там снегопад или что-то еще, то поезда уже сразу, э, ну, еще с утра перестают ходить. У нас вот, э, кто в Токио живет, они сообщали, что многие линии уже не работают. Там осталось всего 2-3 линии, которые еще как-то работают. Поэтому... Если нет своего транспорта, то придется идти пешком. Но такси я не знаю, сколько сейчас стоит и ездит ли оно вообще. Ну, как-то так. Естественно, все учреждения, магазины, эти больницы или какие-либо клиники, муниципалитеты, все это закрыто сегодня и вообще не работает. И если у вас какие-либо были планы на эти дни, соответственно, придется их перенести на значит, другие дни. Обычно они обзванивают всех и э, предлагают перенести на другой день. Ну вот, начинается потихоньку усиливаться ветер, как вы видите. Э, такие порывы есть сильные. Вот, даже сюда задувает. Ну, основная, о во во видно, вот, как я уже говорил, скорость ветра в порывах до 250 км в час. Поэтому, как видно, нормальный ветерок такой прям <задувает>, задувает. Свежо здесь, хорошо. И самое главное, что ни холодно, ни жарко. Примерно 20-25 градусов тепла. Ну, оптимально так. Итак, время 9 вечера. Вот что творится на улице. Ветер усилился. Это у нас Томагава. Томагава после тайфуна. Как вы видите, здесь стоит повалены э, указатели там вон деревья какие-то. Все еще сильный ветер с обратной стороны. На той стороне там вообще жопа. Туалеты после тайфуна. Вот так вот. Он, кстати, там унитаз. Вот, кстати, тут унитаз. Видно. Вот эти водоросли, всякая трава. Эти краны. Все здесь за... закидано вот этими кустами, можно так сказать. Там в поле так вообще жопа что -то. Здесь были как бы эти... Парковки, там места для пикников, огорожено все было, где-то там были бейсбольные поля, там сетками было огорожено. Сейчас покажу вот тут туалет вообще снесло кидрение фене. Вот тоже. Это еще повезло, они были вот к, к асфальту при.. Скажем так, притянуты за тросами. Поэтому не улетели. Ну, не уплыли точнее. А так тут вот, вообще жопа. Здесь вот парковка была. Как вы видите, дорогу всю там песком уже все занесло. Какие-то кусты. Вот тут забор был. Вот этот забор огораживал территорию, то есть вот это, где ивенты всякие проходили. И забор все посносило. Тут наводнение было, да, дождика, как я говорил, полметра осадки примерно были. За сутки выпало. И уровень воды, естественно, поднялся высоко. Здесь была вода, считай, здесь полностью... Уровень воды, ну, чтобы не собрать, вот, наверное, по этим можно посмотреть, видно, да, вот уровень воды где-то метр, метр или полтора метра от земли был, где-то здесь. Ну, да, вот если вот там видно, вон эти кусты еще там сверху даже торчат. Значит, вода высоко поднималась здесь. Это вот буквально вчера вечером. Это все что осталось от поля для бейсбола но ну, очень все снесло и там все мусор и хрена. и тут и как видно и там тоже вот э, это уже опять вернулись эти бомжики. Э, тут потому что вчера был потоп они все эвакуировались от реки повыше как видно да вот сейчас вперед там поехать там будет вода а вот что творится с, с другой стороны реки Тамагава, пожалуйста, как видно это ворота футбольные, они были вон там наверху, а, ся, а сейчас они вот здесь в реке, соответственно вот это все тут тоже вода была полностью, ну, может быть вот этот мост не был в воде, где я стою, потому что это все-таки повыше здесь, немного, но вот там видно вся вот дорога вон в песке до сих пор, то есть, а, и, в общем, жопа, с этой стороны также, здесь все было в воде, все эти поля, для бейсбола, для всего, для футбола, для пикников и для, а, не знаю, тут был, нет, в общем, все, все разрушено Все дорожки Все разрушены Или занесены Этим песком или илом В общем в ближайшее время Пока это все не высохнет Здесь никаких мероприятий проводить не будут Хотя запланировано там На следующей неделе или когда то мероприятие Тайфун в общем Был сильный только В плане воды Очень много воды было А в плане ветра не очень сильный не знаю, почему там некоторые люди писали, да, вот, самый сильный за последние 60 лет, или сколько там, 70. Ну, я бы не сказал, что он был самый сильный. Бывали и посильнее в плане ветра тайфуны. Ну, а воды, конечно, да, много пришло. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня рассказать. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки.